приветствую вас дорогие друзья с вами Алла Вишневецкая и это прогноз для знака рак на весь 2022 год и мы с вами рассмотрим влияние каждой из планет на ваш знак зодиака это своего рода путеводитель это поможет вам спланировать ваше время, а также правильно расставить приоритеты на предстоящий личный год. Так, начнем мы с планеты Юпитер. Ведь именно Юпитер отвечает за то, в какой сфере жизни у нас будет возможность роста, расширения, увеличения предложений интересных и перспектив. Юпитер с начала года и до 11 мая, а затем с 29 мая, октября по 21 декабря будет проходить по девятому сектору вашей карты по знаку рыбы обычно этот транзит дает максимальную открытость чтобы человек приобретал новый опыт также в этот период система убеждений расширяется становится более такой лояльной гибкой то есть вы максимально открыты этому миру в периоды прохождения Юпитера по девятому дому, соответственно, вы имеете возможность впустить в свою жизнь что-то новое, интересное и яркое. Для этого прохождения Юпитера характерно позитивное мировоззрение, поэтому мелочи не способны вас вывести из себя. Вы сфокусированы на более глобальных вещах, и этот период дает возможность широко посмотреть на свою жизнь в общих чертах в общих мазках и при этом не зацикливаться на каких-то мелочах не застревать в тех темах которые не являются по-настоящему значимыми ваши взгляды на жизнь меняются растут и во многом это происходит благодаря тому что вы разрешаете себе впускать новых людей в вашу жизнь это могут быть иностранцы, это мог, может быть ваше знакомство с новыми странами и культурами. Так как отличительной особенностью активного девятого дома является как раз таки желание путешествовать, исследовать этот мир. И когда стирается вот это ощущение границ, когда... Есть желание познавать всю широту этого мира. Особое внимание может уделяться обучению, например, это может быть изучение иностранного языка или изучение нового интересного профессионального направления. А также это очень благоприятный период для публикации в СМИ, а также для того, чтобы рассказывать более широкому кругу людей о том чем вы занимаетесь кстати вы можете подумать о том как можете свои таланты и навыки усовершенствовать улучшить чтобы вы могли выучить и как это может повлиять на вашу профессиональную деятельность или увлечения и хобби это очень благоприятный период как раз таки для развития вот этой части своей личности как я уже говорила ранее, отличительная особенностью этого периода является приобретение нового опыта. Поэтому позволяйте себе исследовать те сферы, те темы, которые вызывают неподдельный интерес. Если у вас есть желание познавать новую культуру, религию, если есть желание изучать новый язык или знакомиться с новыми людьми, то дайте себе возможность в этом направлении развиваться, не сдерживайте себя. Причем учите, что это влияние будет воздействовать на вас в следующем году поэтапно. Поэтому вы можете иметь вот такое интенсивное желание что-то изучать в начале года, но затем летом сфокусируйтесь на других темах. И уже к концу года опять будете возвращаться к проработке этих моментов. Это время, когда вы можете завести новых друзей, иностранцев. Это период, когда вы можете начать изучать что-то новое и через знания будут открываться новые возможности. Поэтому, если у вас есть шанс, если вы будете видеть этот шанс в 2022 году, изучить какое-то новое направление как минимум пройти курсы у авторитетного человека у человека который вам симпатизирует то знаете что такой шаг поможет вам открыть перед собой новые перспективы кстати такой транзит часто дает возможность встретить будто бы попутчика по жизни то есть человека который будет вас поддерживать подбадривать подсказывать однозначно вот вы будете иметь рядом с собой человека с которым вам будто бы по пути и вместе веселее вместе более интересно возможно этот человек вдохновит вас на какие-то перемены а возможно и вы будете вести его за собой но в любом случае тема партнерства в исследовании чего-то нового будет прослеживаться это хорошее время для того чтобы будто бы э, идти по правильному пути если ранее вы не до конца понимали, что вами движет, для чего вы все это делаете, то в этом году может появиться ощущение, будто бы вот, наконец, я нашел свою дорогу и могу продолжать уверенным шагом идти именно в этом направлении. Кстати, это очень благоприятный год для публикации книг, для публикации в СМИ, поэтому если... Данная тема для вас интересна, то старайтесь этому уделять внимание и искать возможности. Кстати, отличительной особенностью транзита Юпитера по Девятому Дому является наличие веры. И часто это позволяет людям устанавливать, возводить мосты в своей жизни и объединять вокруг своей идеи других людей. Поэтому вы однозначно будете воодушевлены какой-то темой, и это будет позволять вам помогать другим, и устанавливать новые прочные связи, будь это дружба, личные отношения или же деловые контакты. С 11 мая по 29 октября Юпитер будет делать петлю и будет заходить в ваш 10 сектор карты. Это самая высокая точка вашего гороскопа, поэтому у вас будет возможность своего рода прочувствовать пик в каком-то деле пик кульминацию будто бы вот в какой-то теме вашей жизни и затем эта тенденция повторится еще в следующем двадцать третьем году это прекрасная возможность развивать вашу карьеру это период когда ваши амбиции достигают высот и появляется возможность эти амбиции реализовать главное чтобы вы сами внутри себя не ставили ограничения и препятствия. Позволяйте себе хотеть большего и мыслить в том направлении, как это большее можно было бы реализовать. Это период, когда вы получаете награду за свои труды. Если вы вложили усилия в какое-то дело, то однозначно сможете получить и хорошую прибыль и признание В каком-то смысле вы сможете оказаться в центре внимания в этот период будто бы вам легко это внимание привлечь будто бы все что вы делаете так или иначе интересно другим и своей деятельностью вы привлекаете понимаете какой-то интерес в обществе к тому же в этот период времени Важно следить за информацией, так как то, что вы делаете, может быть проинтерпретировано неправильно. Поэтому важно все-таки сохранять контакт с людьми, которые находятся вокруг вас. Не слишком сосредотачивать свое внимание только на своих целях, но также и сохранять коммуникацию с окружающими. Но на самом деле прохождение Юпитера по десятому дому это очень хорошее время для того, чтобы повысить свой авторитет, получить признание. И часто это период смены социального статуса. И это может происходить как в работе, как получение новой должности, например, так и это может происходить в личной жизни. Для некоторых это может проиграться, например, через брак. Кстати, ваши партнерские отношения в этом году могут быть связаны с карьерой идти прямо рука об руку, либо же будет проигрываться такой сценарий, когда ваш партнер по браку поддерживает ваше желание развиваться в профессиональном плане. И это для вас очень ценно, и это становится для вас будто бы топливом для того, чтобы достигать все больших и больших вершин. Юпитер в десятом доме дает такое ощущение, что человек находится на своем месте. Вам абсолютно комфортно проживать ту жизнь, которую вы проживаете. Это период, когда действительно стоит наслаждаться всем тем прекрасным, что происходит в вашей жизни. Ваши козыри в этом году это вера в себя, компетентность и амбиции, стремление, желание достичь цели. Если эти моменты будут присутствовать внутри вас, то, по сути, вы сможете достичь очень больших высот в этом году. Переходим с вами к анализу влияния планеты Сатурн на ваш знак. Не секрет, что в астрологии эти планеты во многом являются антагонистами, несмотря на то, что они и помогают друг другу. Если Юпитер отвечает за рост, расширение и является такой поддерживающей в эмоциональном плане планетой, то Сатурн, наоборот, отвечает за те моменты, которые требуют от нас дисциплины, иногда даже аскезы. Это то, что заставляет нас быть более ответственными и предусмотрительными. К слову, Сатурн в этом году не меняет знак, он продолжает шествовать по Водолею. Это ваш восьмой сектор, и в предыдущем 21 году Сатурн тоже был в Водолее. Поэтому не будет идти смены влияния. Вы будете ощущать продолжение тех тенденций. Будете становиться более дисциплинированными в той же сфере жизни, что в 2021 году. В период с 4 июня по 23 октября Сатурн будет делать петлю в вашем восьмом доме. И как раз в это время вы будете наиболее интенсивно ощущать влияние этой планеты сатурн дисциплинирует вас в вопросах близости близких отношений взаимных обязательств в браке или в деловом сотрудничестве к тому же это финансовая ответственность это контроль финансов когда независимо от того сколько вы зарабатываете вы ведете бухгалтерию вы знаете счет деньгам и вы контролируете те финансовые процессы, которые происходят внутри вашей семьи или внутри вашего предприятия. Именно через эти сферы вы будете проживать какой-то новый опыт и даже получать испытания. Но на самом деле Сатурн — это планета довольно-таки принципиальная, и он укрепляет сильных. Поэтому если вы выберете правильную стратегию, если вы не будете сдаваться под давлением определенных обстоятельств, которые влияют на ваши финансы, что вы сможете э, даже преуспеть в финансовом плане, и э, вы будете уверенно идти дальше в, в своем финансовом развитии. Это влияние продолжится и в двадцать третьем году, оно будет воздействовать на вас по март двадцать -го года. И сейчас на экране вы увидите, на кого из вас Сатурн повлияет больше всего. Обращайте внимание на даты рождение если вы солнечный рак, а также на градусы асцендента, если у вас в знак рак попадает ваш асцендент в течение этого цикла у вас может быть страх поддаться кому-то финансово или эмоционально. поэтому вам нужно будет выработать внутреннюю стойкость и независимость от финансов вашего партнера или эмоциональную независимость от людей которые, вам по-настоящему близки на эмоциональном уровне вам может казаться что близкие вас не поддерживают будто вы остались одни и вам нужно самому решать вопросы которые накопились к тому же может быть ощущение что близость иссякает и будто бы нужно этот момент перетерпеть пройти для того чтобы отношения приобрели новую жизнь Однако это очень хорошее время для того, чтобы решить все долговые вопросы, закрыть кредиты, любые долги. К тому же навести порядок в финансах и учиться просчитывать свои доходы и расходы наперед, вести бухгалтерию полноценно. И важно понимать, что Сатурн в восьмом доме не дает резкого роста, когда вы вот молниеносно выходите на новый финансовый уровень. Но Сатурн дает возможность планомерно и очень качественно улучшить финансовое положение. А к тому же, если возраст позволяет, вы можете вспомнить, какие события с вами происходили в период с 1991 по 1994 год, как раз в это время. Сатурн проходил по знаку водолей. Поэтому похожие темы могут прослеживаться в этих периодах вашей жизни. Переходим с вами к влиянию на вас планеты Уран. Уран показывает нам, в какой сфере жизни нам нужно производить перемены. Это та сфера жизни, через которую происходит ускорение и новшество. И Уран Проходит по знаку Телец, это ваш сектор дружбы, и он будет находиться в этом секторе вплоть до 26 -го года. И это дает вам возможность встречать новых, необычных людей, индивидуалистов, тех, кто любит свободу. И через этих людей ваша жизнь может меняться также. И через этих людей вы можете познавать вот этот дух чего-то нового, непривычного для вас. К тому же вы можете начать взаимодействовать с интересной группой людей. Это вдохнет будто бы новую жизнь, новое дыхание будет для вашего бизнеса, для вашей деятельности. Да и в целом взаимоотношения с какими-то новыми людьми могут влиять и на сферу ваших личных отношений. Также может прослеживаться момент финансовой помощи какой-то группе, а также есть высока вероятность того, что вы можете заручиться поддержкой со стороны каких-то людей, и эта поддержка в том числе может быть материальной. Вы очень хорошо приспосабливаетесь к новым реалиям, к новым условиям. Это является вашей сильной стороной. К тому же тема дружбы может также раскрываться по-разному и это в том числе будет давать пищу для размышлений и новые идеи вашего личного развития время от времени может возникать замешательство так как будут происходить перемены в том как вы ощущаете себя в социальном плане то есть это может быть такой момент что вы оказываетесь в новом социуме в новой среде и вам нужно к этому приспосабливаться или вы Видите, что правила вокруг вас меняются. Например, это может быть смена корпоративной культуры или вот каких-то условий внутри вашего рабочего коллектива. И вам нужно будет меняться вместе с этими моментами. И сейчас на экране вы увидите, на кого из вас Уран повлияет больше всего в 2022 году. Именно в этих представителей вашего знака будет происходить больше всего перемен, связанных с друзьями и рабочим коллективом, а также с социальной средой. Переходим с вами к влиянию планеты Плутон на ваш знак. Плутон отвечает за самые глубокие изменения, трансформации, порой даже какой-то болезненный опыт, который заставляет нас полностью перерождаться и в корне менять свое представление о тех или иных вещах или взаимоотношениях. Плутон продолжает идти по знаку Козерог это ваш седьмой сектор партнерства и взаимодействия с людьми. Но при этом важно понимать, что Плутон в этом году начинает пересекать точку выхода из знака, так как он входит уже вот в градусы окончания знака Козерог. Поэтому вы можете столкнуться с необходимостью полностью менять свой круг общения. Это может действительно проиграться, как то, что вы оказываетесь в совершенно новой для себя среде. Также это влияние, безусловно, скажется и на сфере личных отношений. И вы, с одной стороны, можете будто бы начать новую жизнь с вашим партнером по браку, либо же будет желание прекратить эти отношения, если они токсичны, если они мешают вам расти и развиваться, и, соответственно, будут мысли о том, чтобы начать новые отношения. Отношение к партнерству как таковому будет меняться. Отношение, в принципе, к теме брака, к теме сотрудничества будет меняться. Отношение к компромиссам будет меняться, и вы будете отчетливо видеть, когда нужно идти на компромисс, когда это делать не стоит. То есть повышается ваш уровень мастерства в общении с другими людьми, более глубоко понимать потребности людей, которые находятся рядом с вами и порою это понимание будет происходить не просто через какие-то сложные ситуации, но все же оно будет для вас очень ценным. Также Плутон может давать сильные глубокие внутренние страхи, предательства или это может быть страх потери чего-то как минимум потери вашего авторитета это может быть борьба за власть и доминирование в партнерстве с каким-то человеком В качестве альтернативы плутон может побуждать сильнейшие внутренние желание меняться и это будет под влиянием какого-то человека который находится рядом с вами то есть он будет выступать как триггер этих перемен как человек, который подталкивает вас к этим изменениям. И сейчас на экране вы увидите даты и градусы на кого из вас Плутон будет оказывать сильнейшее воздействие в этом году. Именно у вас будет происходить тотальная трансформация через тему партнерства и взаимоотношений с окружающими. Переходим к Нептуну. Нептун в 22 году продолжает находиться в знаке рыбы в вашем девятом секторе, поэтому особое удовольствие и эйфорию вам доставляют путешествия за границу, а также возможность общаться с иностранцами. Это может быть очень интересное, глубокое общение, когда есть ощущение, будто бы люди из другой культуры более близкие и интересны, чем те, кто находится рядом с вами, в привычной для вас среде. Но не забывайте, что Нептун вместе вот с таким идеализмом дает также часто и необходимо снимать розовые очки. Поэтому есть высока вероятность обманов именно в сфере заграничных поездок, в ситуациях, когда вы занимаетесь документами, а также если речь идет о получении высшего образования. В этом может быть определенный туман, неясность или неуверенность. На самом деле, если вы будете действовать руководствуясь своей интуицией, внутренним чутьем, а также своим истинным внутренним желанием, то в таком случае вам не грозит обман или какие-то большие потери. Но как только вы начинаете действовать на поводу, и кто-то, например, вам диктует свои условия, правила И вы этому подчиняетесь В таком случае могут быть неприятности Переходим с вами к планете Венера Венера в конце 2021 -го года разворачивается в ретроградные движения И по 29 января она будет ретроградной В вашем седьмом секторе в знаке Козерог Важно понимать, что новые контакты, связи будь они деловыми или личными, не принесут того эффекта и результата, они не оправдают ваши ожидания. Поэтому не стоит делать большую ставку на те отношения, которые начинаются в этот период. Также это крайне неблагоприятное время для заключения браков и для подписания важных бумаг, например, это открытие совместного бизнеса, или какая-то деятельность, которую вы будете вести с другим человеком. Старайтесь больше времени в этот период посвящать себе, хотя то и дело окружающие могут требовать от вас любви и внимания. Может быть также и такой момент, что кто-то захочет возобновить с вами отношения, помириться или перезапустить отношения. Но не спешите обощаться, делать преждевременные выводы, так как могут быть такие ситуации на ретро-Венере, когда вы помирились, поверили человеку, но после разворота планеты все возвращается на круги своя, и от этого становится еще более неприятно. Поэтому вы можете дать шанс другому человеку, но при этом не подпускайте его слишком близко и не возлагайте, больших надежд не стоит инициировать переговоры заключать крупные сделки финансовые а также я бы не рекомендовала в этот период проводить косметологические процедуры особенно если вы это делаете впервые и если это предполагает серьезное вмешательство переходим с вами к рассмотрению влияния планеты меркурий на вас в двадцать втором году и особое внимание мы будем обращать на периоды ретроградности этой планеты. Итак, первый разворот Меркурия и его пятное движение приходится на ваш восьмой и седьмой дом. Этот период времени может быть связан с вопросами кредитов, займов, возврат долга. Это очень хорошее время для того, чтобы закрывать полностью долговые вопросы. В этот период времени... Возможно, вам нужно будет коммуницировать на тему финансов с другими людьми, советоваться, либо пересматривать какие-то финансовые вопросы. Следующий период по Попятного Меркурия приходится на ваш 11 и 12 дом. В это время не стоит планировать поездки в санатории, ретриты, а также дальние путешествия. А к тому же может быть пересмотр дружеских отношений, в принципе, вашего социального вклада, вашего вклада в работу команды. Этот период может подвести вас к тому, что вы уже достаточно вложились в командную работу, и сейчас пришло время извлекать результат из тех процессов, которые уже налажены. Но также это прекрасный период для того, чтобы помириться с важными для вас людьми, или же попробовать сотрудничество с теми, с кем не складывалось ранее. Третий период ретроградности Меркурия приходится на ваш третий и четвертый дом. В этот период желательно не планировать вопросы, связанные с покупкой, продажей, недвижимости. Краткосрочные поездки тоже вряд ли будут приносить большое удовольствие. Исключение – может быть только в тех случаях если вы отправляетесь в поездку по уже привычному для вас маршруту но и в таком случае не исключено что все может пойти не по плану и четвертый разворот меркурия произойдет прям в канун нового года поэтому если вы хотите порадовать своих родных и близких подарками новогодними то постарайтесь об этом позаботиться заранее к слову, Меркурий разворачивается в вашем седьмом секторе, партнерства, взаимодействие с людьми, поэтому в начале 2023 года может быть возврат прошлых клиентов, возобновление связей старых. Этот период может ознаменоваться определенной путаницей в делах, связанных с другими людьми. И определенные отношения могут требовать пересмотра. Это не время для подписания важных документов, бумаг, для переговоров. Поэтому дайте себе возможность отдохнуть от работы с людьми, уделите лучше внимание себе. Переходим с вами к Марсу и опять-таки остановимся на периоде его ретроградности. С 31 октября 2022 года и до конца года Марс будет ретроградным в знаке Близнецы. Это ваш двенадцатый дом. Поэтому под конец года у вас в жизни может наблюдаться спад внешней активности. Появится возможность, будет необходимость возобновлять свои ресурсы, внутренние силы. Это прекрасный период для того, чтобы провести его в спокойной обстановке. Это неподходящее время для начала новых проектов, для суеты, для того, чтобы заниматься сразу несколькими делами. При этом подходит работа в уединении, и то в меру сил. Не нужно работать из-под палки, не нужно заставлять себе что-то делать. Это вряд ли принесет тот результат, на который вы рассчитываете. Но тем не менее, как раз таки для того, чтобы перезапустить свой организм, для того, чтобы возобновить силы и получить новый заряд вдохновения, это время подходит идеально. Переходим с вами к влиянию люлит в 2022 году. С начала года и до 15 апреля лилит находится в вашем двенадцатом секторе в знаке Близнецы. Поэтому в конце 21 года и в начале 22 вы можете бороться с вредными привычками. Это период, когда вы будете стремиться избавиться от какой-то зависимости, освободиться от тех тем, которые удерживали ваше внимание очень давно но с 15 апреля лилит переходит в ваш знак это значит что ваши страхи и опасения будут связаны с тем как вас воспринимают окружающие с темой вашей самопрезентации вы можете быть обеспокоены тем что можете неправильное впечатление что о вас может сложиться неправильное впечатление или что люди скажем так не смогут увидеть в вас те прекрасные стороны личности, которыми вы обладаете. К тому же вас, скорее всего, будут беспокоить вопросы безопасности вашей личной и безопасности вашей семьи. В этот период важно справляться со своими эмоциями и с внутренним волнением. И напоследок переходим к влиянию лунных узлов. 19 января кармические лунные узлы меняют знак и переходят на ось Телец-Скорпион. Телец это ваш 11 дом, поэтому главные кармические задачи и возможности будут связаны именно с этой сферой вашей жизни. Это сфера социального взаимодействия, работы в коллективе, в группе, в команде, это ваши единомышленники, а также друзья. К слову, в ноябре 2021 года произошло очень важное затмение, которое положило начало всем тем тенденциям, которые будут активно проявлять себя в 2022 году. Но главный посыл этого года – это найти баланс и равновесие между общественной жизнью, общением с друзьями, а также между вашей личной жизнью и близкими людьми. Есть сильный призыв по лунным узлам, уделять внимание своим целям, мечтать, думать о будущем, взаимодействовать с людьми, выходить в свет и при этом чуть меньше уделять внимание детям, ну как минимум не застревать только в этой теме. По сути, источником вашего счастья будет как раз-таки возможность общаться с окружающими людьми с друзьями, с теми, кто с вами на одной волне. Вы будете в этом очень сильно нуждаться, и это ваша точка роста и развития. В течение всего 2022 года возникает реальная потребность уметь распоряжаться своими ресурсами. Во-первых, не бояться использовать то, что вы зарабатываете. Во-вторых, правильно распоряжаться тем, чем вы обладаете. В 2022 году кармические лунные узлы будут проходить с 30 по 12 градус знаков телец и скорпион и сейчас на экране вы увидите на кого больше всего повлияет северный узел это те люди кто будет иметь возможность начать что-то новое в этом году а также начать новую страницу в своей жизни. Ну что ж на этом буду заканчивать данное видео очень надеюсь что оно окажется для вас полезным пишите в комментариях какие у вас планы на 22 год как у вас проходит этот год будем с вами на связи пока пока